Теперь давайте разберемся с торговлей по новостям. Ну здесь очень важно иметь очень хорошего брокера, хороший, хороший интернет, обязательно не мобильный, мобильный вот, имеет такое свойство подвисать в момент движухи, тогда можно попробовать поиграться на новостях. Ну я говорю именно поиграться, потому что очень сложно в последнее время стало именно в новостях торговать. Ну сегодня мы попробуем это проверить. Каких новости каких стран влияет на наш рынок? Ну это в основном конечно США. Я сейчас покажу, где нужно смотреть ну, именно важность статистики, которая выходит. Ну, одна из пример таких э, статистик, которые отыгрываются, это, скажем, безработица США. Еврозона в меньшей степени, а России вообще практически не влияет даже на наш рынок. То есть, в основном это, конечно, США, вот на нефть влияет выходы запасы нефти. Где смотреть? Вот прям можете забить календарь статистики в поисковике, и у вас появятся сайты, и на многих есть информеры, именно вот календарь статистики, где указано, где какие новости выходят. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Какие инструменты лучше всего подходят для торговли на новостях? Инструменты, которые без такой э, жесткой базы. Вот, например, индекс э, в свое время торговали на фьючерс, на индекс РТС. Причем смотрели даже не на выход статистики, а смотрели, как дернется на э, график S&P 500. И на него уже реагировали. Ну, фактически даже вот, потому что S&P 500 быстрее реагирует, чем выходит сама статистика. Задержка там, все равно, если даже у вас будет секунда, это слишком много, если э, супер большое расхождение со статистикой, Многие подключают непосредственно терминалы Bloomberg, чтобы доли секунды поймать и отыграть вот это вот первое движение. У вас, скорее всего, появится, получится какую-то вторую, третью волну войти, если у вас брокер независим. Это фундаментальные показатели, вот по которым отыгрываются новости. При этом важно, что не само значение играет роль, какая вышла статистика, хуже или лучше, а важно отклонение от ожидаемого. Если статистика ожидается плохая, то рынок, скорее всего, это уже заранее отыграет. И в момент, когда выйдет действительно плохая статистика, уже ничего на рынке не произойдет. Но если ожидалась плохая статистика, снижение или увеличение безработицы, большой, там, большой процент увеличения безработицы, и вдруг вышло так, что на самом деле безработица упала, то тогда будет позитив, тогда будет резкое движение. Как раз вот отличие от ожидаемого. Ну и мы пытаемся поймать движение. И сейчас попробуем, вот 16.30 сегодня выходит статистика, мы попробуем на ней что-то сделать. Ну попробуем. Мы смотрим Форекс за индексом S&P 500, и вот экономический календарь, календарь статистики, про который я говорил, вот он перед нами. Я рекомендую сразу настроить фильтры, ну поставить, во-первых, оставить только страны. Вот это Австралия, ну, Великобритания можно оставить, Германия, Еврозона. Италия точно. Мы не реагируем никак на нее. Новая Зеландия вообще не интересует. Сингапур, Украина точно убираем. Швейцария. Ну, оставьте, можете Япония. А Китай, Испания нет. Канада а слабо. Китай можно оставить. Россию мы точно. На свою, на свою статистику мы не реагируем. Франция тоже не нужна. Ну, и самое главное здесь поставить только вот два или три важность самого события. Можно выбрать еще дополнительные категории. Применяем фильтр и получаем, что сегодня у нас четверг выходит важная статистика. Смотрим время. Вот. Через 35 минут. Это значит будет выход в 16.30. Через 35 минут выйдет важная статистика, которая нас может интересовать. Смотрим здесь. Это число выданных разрешений на строительство. И это безработица. Вот она. Вот на эту статистику... Очень часто, да, вот, кстати, вот можно вот еще индекс производственной активности. Почему-то именно на безработицу особое внимание уделяется ей, и очень на нее очень хорошо рынок реагирует. Ну, не в плане, что там он действительно куда-то в какую-то долгосрочную перспективу пойдет, но вот в моменте, именно в момент выхода, очень часто происходит какое-то резкое волатильное движение. Если вам удастся его отыграть, то вам повезло. Ну, я бы не делал ставку именно на работу по статистике. Попробуем сегодня мы в 16.30 зайти одним контрактом по Сбербанку просто посмотрим и за индексом S&P 500 и посмотрим как отреагирует сам рынок американского рынка и как отреагирует Сбербанк потому что я уже показывал что Сбербанк очень хорошо идет и периодически показывает динамику похуже с индексом S&P 500 вот календарь статистики показывает что осталось одна минута до выхода статистики и мы сейчас внимательно смотрим самое важное нам Отклонение от прогнозного значения. Неважно, относительно предыдущего лучше или хуже статистика, это уже рынком отыграно. А вот именно фактически, когда компании там пересчитают, когда количество заявок пересчитает, вот это нам самое важное. Давайте смотреть. Вот посла предпоследняя минута. У нас здесь индекс SP500 тоже идет без задержек. И по времени вот сейчас остается 1 минута ровно самый опасный вариант, когда статистика выходит разнонаправленная. Вот тогда непонятно вообще в какую сторону нужно вставать. Лучшее ожидания, давайте мы входим в лонг. Но только одна вот появилась статистика. S&P вот нам не дает пока никакой свечи, никакой информации. Здесь тоже статистика вышла лучше ожидание. И последний ждем индекс производственной активности. Вот S&P пошел тоже вверх. Ну нет особого прям такого движения. Очень-очень оно такое небольшое. Но можно закрываться. Движения сегодня не будет. Непонятно, почему S&P 500 идет сейчас падает. Но отклонение очень небольшое от прогнозного. Поэтому, видимо, никакой реакции нет. Но не видим мы еще одного индекса, который должен был в 16.30 выйти. Пока он не обновляется информация. Здесь основное правило. Если пошло либо не в вашу сторону, не так, как ожидалось, или нет движения, то просто выходить сразу из сделки. Других вариантов здесь нет, иначе можно получить, вот я сейчас специально просидел лишнего сделки, можно получить вот такую большую черную свечу, на которой э, убыток может быть очень большой. Сейчас давайте попробуем поиграться на новостях по выходу запасов сырой нефти. Одна из важнейших статистик, на которую очень сильно реагирует нефть. Вот есть перед вами вот запасы за последние несколько лет, как они менялись. И в зависимости от запасов на в зависимости от запасов нефти у американских компаний, происходит вот это вот, выходит этот запас, и на это рынок, соответственно, очень часто реагирует, иногда активно, иногда никак не реагирует. Опять же, зависит от соотношений, как, какая выходит статистика. То есть сейчас запасы упали. Вот вы можете посмотреть, что в текущей неделе ожидается, что по прогнозу запасы упадут по сравнению с предыдущим. Но рынок уже эту информацию отыграл. И нас будет интересовать, только если вдруг выйдет запасы огромные тогда цена будет падать в моменте. Если запасы выйдут э, вообще еще меньше, то цена может вырасти. Вот этот в моменте, все равно эта информация отыгрывается, и эта информация трейдеров интересует. Ну, поскольку мы в таком тестовом режиме торгуем, мы поставим один контракт на нефти и попробуем зайти в момент выхода статистики. То есть как только мы увидим, какая статистика, мы попытаемся в этом направлении зайти. Или если мы увидим, что свеча пошла в какую-то сторону, можно тоже попытаться войти. Очень часто бывает обманное движение в одну сторону буквально за несколько секунд до выхода статистики. Все встают в этом направлении, а статистика выходит. Например, все дернулись свеча дернулась перед выходом статистики вверх, все встали вверх, а запасы выходят хуже, чем ожидалось. И, точнее, запасы выходят, что их много, и нефть будет падать на следующей свече. То есть очень внимательно нужно играть, быстрый вход, быстрый выход. И самое главное, чтобы не завис ваш терминал, потому что если движение будет сильное, просто терминал зависнет и вы ничего не сможете сделать. То есть это навык и начинать рекомендую вот просто с минимального объема, чтобы попробовать, скорее проверить себя, насколько вы можете быстро, адекватно реагировать на какие-то на новости. Ну давайте ждем, осталось всего 3 минуты, подождем и попробуем что-нибудь сделать. Смотрите, за 3 минуты до выхода статистики нефть активно вот подрастает. Прям белая свеча за белой свечой. О чем это говорит? Наверное, ни о чем. То есть мы вот до выхода статистики, вот все эти движения, они нам ни о чем не говорят и ничего не могут сказать, что дальше будет с нефтью. Потому что мы хотим это играть именно момент выхода статистики. Ну давайте для интереса посмотрим два графика. Фьючерс на индекс RTS и нефть. У нас два фьючерса будут. Остается меньше минуты. Внимательно приготовились. 45 секунд до выхода. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, и смотрим, что происходит. Вот видите? Ну, давайте попробуем. Вот я пытаюсь зайти, и смотрите, вот движение резкое. Видимо, кто-то знал и предчувствовал, что будет лучше, и уже частично вот это отыграно, то есть вот этими свечками. Обратите внимание, вот эти свечки уже, возможно, отыграли статистику. Ну, смотрим, давайте, и выходим мы уже, не будем тянуть с выходом. Все, я поставил заявку на выход. Видите, у меня стакан как зависает. Но вот, смотрите, я сделал 10 пунктов, мне удалось отыграть. Теперь смотрим, что у нас получилось. Итак, смотрим. Запасы сырой нефти. Ожидал, что они увеличатся. Они уменьшились. Выделено это зеленым. Соответственно, это позитивно скажется на нефти. Раз запасов мало, значит цена на нефть должна вырасти. Вот в этот раз действительно все это было отыграно. И мы видим у нас на экране белая свеча. Вот эта свеча. Все она закрылась, И тот, кто об этом знал, и кто получил вот эту информацию по запасам сырой нефти на доли секунд раньше, они заходили здесь. И можно было... Можно было 30 пунктов забрать по нефти. Но чтобы оценить, сколько это в деньгах, давайте посмотрим. Давайте редактировать. Стоимость шага цены выведем. Стоимость шага цены. Шаг цены. Минимальный шаг цены. Добавляем это все сюда. И смотрим, вот у нас бренд. Стоимость шага цены 7 7 рублей 50 копеек. И шаг цены 0.1. Свечка составила 30 шагов. Давайте 55.85. 56.15. 56, 30 шагов. 30 минимальных шагов. Вот Давайте посчитаем. 30 умножить на стоимость одного шага цены. 7,50, ну, 7.53. Получается 225 рублей. То есть если вы заходите одним контрактом, то вы здесь могли в этой свечке заработать 225 рублей. ГО-контракты составляет а, порядка 7 тысяч. Вот на наши 40 тысяч мы могли открыть 5 контрактов. 225 умножить на 5. Равно если бы мы и получили в момент выхода статистики эту информацию, видя, что запасы очень сильно от, отличаются фактически по нефти от прогнозной, вот можем еще раз посмотреть, то мы могли заработать на наши деньги тысячу с небольшим рублей. Тысячу рублей, вспоминаем, это 2,5%. То есть вот, оборудовав себя необходимым доступом к данным, мы можем, можем за одну минуту заработать 2,5%. Такой статистика в неделе выходит ну, обычно 2-3 раза. Там это безработица, это разрешение там, на строительство. И вот вероятность, что очень сильно будет от прогноза отличаться реальное значение, позволяет зарабатывать на этом деньги. Но вам необходимо, во-первых, отличный терминал, и во-вторых, доступ к информации, чтобы мы ее получили не через сайт, через какой-то, а получили непосредственно через те источники информации, которые на эти новости вас могут подписать и прислать эти данные ровно в 18.30. Вот приблизительно как торгуют на статистике. Но мы довольствуемся скромными 10 с небольшим пунктами. Как видите, торговля на новостях – тоже имеет право на существование, но тут нужно обязательно понимать и уметь адекватно оценить те данные, которые вышли, и реакцию, которая может за этим последовать. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание.